Чем копирайтинг отличается от рерайтинга? Напоминаю, копирайтинг это создание текста, заточенного под определенные поисковые запросы для вашего сайта. Рерайтинг же это переписывание уже существующего текста с целью его уникализации для других ресурсов. Рерайтинг чаще применяется для того, чтобы размножить ваш контент на других источниках. Например, когда вы пишете реферат на вашу публикацию. Фактически это рерайтинг еще с университетской скамьи. Но рерайтингом чаще пользуются всевозможные дорвеи, либо сайты, созданные под продажу рекламы. И на вашем коммерческом сайте рерайтингом я бы не советовал заниматься, поисковики все видят.